Мне благо приближаться к Богу. Псалом 72, 28. Сини, чтоб служить тебе бог я всей душой силу новую вдохни ближе-ближе к твоему кресту где ты умер за меня ближе-ближе к твоему кресту господи в реки До свечных дней мне скорее я ведь просвети, скорей меня, ближе, ближе к Твоему Христу, и ты умер за меня, ближе, ближе, ближе к Твоему крест, Господи,